Завершим наш праздник песней, которая реально претендовала на то, чтобы стать гимном России. И песня эта «Катюша». Приглашаем принять участие в исполнении этой песни «Зал». Ребята, к вам! Я в лодке грузь, поплыли туманы на рекой Выходила на берег Катюша на высокий берег родного. Выходила на берег Катюша на высокий берег Таме по гранище, от Катюши передай привет. И пойдем на Таме по от Катюши передай привет. Пусть он вспомнит девочку простую, пусть он услышит, как она поет, пусть он землю бережет родную, а любовь Катюши держит. Груши, пальмы, гумари далеко. Пытался на реке кушать, там и солки бег на горой. Пытался на реке кушать, там и солки бег на Уходила, же берега Катюша. уносила нас села печь за собой вместе. Уходила, жерега, Катюша. У нас села печь за собой. Отлично. Мы просим не расходиться гостей для общей фотографии. Вы шаг вперед, пожалуйста.